Разговор о приемах работы с неучтенными материалами рассмотрим на примере территориальной базы для Санкт-Петербурга «Госэталон-2012». Откроем окно нормативной базы». Выделим сборник 11 «Полы» в строительной группе сборников. В расценках сборников на строительные работы с медно-нормативной базы есть закрытые и открытые расценки. Открытая расценка – это расценка, в которой не учтена стоимость отдельных материалов. Такие материалы мы называем неучтенными или ресурсами по проектным данным. По правилам сметного дела в локальной смете их стоимость учитывается отдельными строками. Например, расценка 141 – устройство гидроизоляции, оклеечное рулонными материалами. На мастике «Битуминоль» – Первый слой – «Открытая». Добавить расценку. В сумме материальных затрат 1325 рублей 28 копеек стоимость рулонного материала, который, собственно, и является гидроизолирующим, не учтена. Главная задача открытой расценки заключается в том, что при составлении сметы мы можем наиболее точно учесть проектные решения – и соответственно отразить стоимость этих решений при составлении локальной сметы. Обратите внимание, система А0 настроена таким образом, что при выборе из базы данных открытой расценки неучтенный материал появляется в смете автоматически сразу за расценкой в отдельной строке. Откуда система знает, что этот материал является неучтенным? Обратите внимание на ресурсную часть расценки. Такой материал отмечен специальным признаком P по проектным данным и визуально выделен красным цветом. При наличии признака «П» система добавляет этот материал дополнительной строкой в смету. Согласитесь, что такое поведение системы логично, понятно и удобно для работы сметчика. Это для строительных работ. Если речь идет о демонтажных работах, на основании МДС-8136 при демонтаже конструкции мы можем пользоваться расценками строительной группы, но с соответствующими коэффициентами и обнулением стоимости материалов. В этом случае вам приходится удалять из сметы все неучтенные материалы. Кономерен вопрос – Зачем эти материалы добавлять смету, если их все равно следует удалять? Поведение системы определяется ее настройками. В локальной смете все настройки расположены в специальном окне «Настройки локальной сметы», которое вызывается из меню. Если обратиться к разделу настроек режима обработки строк», то видим управляющий флажок при создании работы добавлять неучтенные материалы. Если этот флажок снят, то поведение системы изменится. Создадим еще раз эту же расценку «1.4.1». Новая строка с неучтенным материалом не добавлена. И обратите внимание, в ресурсной части красный материал отмечен признаком «И», то есть исключен или удален из сметы. Эта информация полезна при изучении готовой сметы. Следует отметить, что установленный режим работы действует только для текущей локальной сметы и сохраняется до тех пор, пока вы его не измените. Если в одной локальной смете вы создаете несколько разделов, например, «Демонтаж» и «Устройство новых конструкций», то при работе в разделе «Демонтаж» логично отключить данный флажок, а при работе в разделах на «Устройство» включить. Изменение режима обработки строк не приводит к изменению ранее созданных строк сметы. При создании новой локальной сметы этот флажок в настройках всегда активный.